сколько секунд 12 минут 60 Ой, 12 минут да. Такие, это уже к математике относятся всем привет наконец-таки наступил мороз и сегодня я буду проверять не ли мозг у прохожих пришел мужик к врачу врач спрашивает вы пьете водку мужик отвечает это что вопрос или предложение 12 минут. 12 минут. Уже? Сколько секунд 12 минут? <сех> Ты забыл. 60? Но... В одной минуте. Умножай дальше. У нас умножить на 60. Получается 72. Не могу. О, это я не существую. У меня 9 классов образования, а не выше. 720. 720. Австрия. О, ребята, что? <смех> не знаю. Австрия, Вена. Назовите столицу Австрии. О, -о, О, Краул, не. Австрия. А -а -а. Вена. Так, Австрия, Австрия, Австрия. Да, это Маваршава, да, Маваршава. Не могу тебе У него один отрезали. Сколько стало углов у стола? У стола. Вот, четыре угла. У него один отрезали. Сколько стало углов у стола? Три. <связывая> ну, если было четыре, один отрезали, наверное, три осталось. Но... Было четыре, один отрезали. Четыре осталось. У стола. Три. А, раз, два, три, четыре, пять. Правильно. Так, было четыре. Один отрезал. Пять. Сели на воду три воробья. Один улетел. Сколько осталось? Сколько осталось? Два. Да, они же не умеют плавать. Ну, воробьи на воду не садятся. Два. Они утонули. Как они сядут? На... Да, Правильно? Да, О, да. вот это да! Подпишитесь на канал, смотрите видос и кусавьте.